Привет, с вами Амир Исламов. В этом уроке я расскажу о том, как устроена моя рабочая область в программе Photoshop и какие настройки я применяю в случае, если я переустанавливаю Photoshop, например, на новом компьютере. Давайте для начала перейдем в саму программу. Я специально сбросил всю рабочую среду, чтобы вы видели именно то, что появится у вас, когда вы установите программу впервые. В новой версии Photoshop у меня это Adobe 2018 появляется панель обучения. Если вы еще новичок в фотошопе, вы можете ее пройти и освоить базовые навыки. Мне пока это не нужно, поэтому я закрою. В первую очередь я организую свою рабочую среду. Убираю те вкладки, которые мне не нужны или которые я довольно редко использую. Закрываем вкладку цвет, щелкаем на нее правой клавишей мыши и нажимаем закрыть. Убираем все вкладки лишние, библиотеки. Опять-таки я рассказывал именно то, как устроено все у меня. Со временем вы можете перейти к другой организации среды. Закрываем. Также вы можете открыть вкладку «Окно», «Рабочая среда» и выбрать ту среду, которая у вас будет использоваться. Например, если вы работаете с фотографией, вы можете выбрать, соответственно, фотография и у вас поменяются эти вкладки. Давайте я вернусь к той, которая мне нужна. Да, кстати, вы можете их также после настройки сохранить. Для этого переходим в рабочая среда и нажимаем клавиатурные сокращения и меню. В том числе вы можете изменить горячие клавиши и вкладки в меню убрать, либо включить. Сохраняется это по нажатию этой клавиши. И нажимаем сохранить. В дальнейшем просто импортируйте, нажав вот на этот вот значок. Давайте вернусь назад. Закроем то, что я не закрыл. Это мне тоже пока что не нужно. Справа у меня остается панель ⁇ Слои ⁇ Она используется у нас чаще всего. Далее перейдем в настройки программы и расскажу, какие настройки я произвожу в первую очередь. На маке находится вкладка. По нажатию Photoshop настройки и основные. На Windows, по-моему, находится на вкладке «Редактирование» либо «Файл», где-то снизу здесь. Так, открываются наши базовые настройки Photoshop. А. Что меняем на первой вкладке? По желанию можно включить звуковой сигнал. После того, как программа обработает нужную вам операцию, например, загрузится, вернее, применится фильтр фотографии, и у вас сработает звуковой сигнал. У меня он отключен, мне он практически не нужен. Здесь оставляем как есть. Все настройки я сейчас разбирать не буду, так как это затянется достаточно долгое время. Далее переходим в интерфейс. Здесь по желанию вы можете задать цветовую схему программы. Но ну, мне более комфортно от такого темно-серый цвет. Рабочая среда. Здесь можно сделать инструменты чуть уже, но это изменение вступит после перезапуска программы. Остальное мы не меняем, ну, по крайней мере, я. Переходим в инструменты, здесь я ставлю галочку на масштабировать колесиком мыши. Это позволяет мне избавиться от комбинации команд, либо Ctrl+. Я могу просто перемещаться с помощью колесика мыши и увеличить, либо уменьшать масштаб нашего изображения. Это очень удобно. Давайте вернемся в настройки. Мы остановились на инструментов. Остальное я оставляю как есть. Переходим «История изменений», здесь оставляем все как есть. «Обработка файлов», здесь вы можете задать тайминг, через который у вас автоматически будет сохраняться изображение. Можно поставить 5 минут, если вы забываете нажимать кнопку «Ctrl S», «Экспорт», оставляем как есть. «Производительность», здесь в зависимости от мощности вашей машины вы можете прибавить либо уменьшить, количество памяти, которое будет использоваться под Photoshop. Далее здесь переходим на дополнительные параметры и если у вас не стоит галочка «Использовать OpenCL», open здесь я правильно произнес, то ставим ее, это чуть, чуть ускорит вашу работу программы. Далее, история действий, я обычно ее убавляю, мне это ни к чему, столько много операций, немножко нагружает вашу оперативную память. Здесь можно нажать на веб-дизайн польского интерфейса и у вас программа адаптируется именно под работу с этими с этим типами файлов. Если работать с фотографиями, то нажимаете по умолчанию фотографии. Рабочие диски здесь. Если у вас несколько дисков в компьютере, вы можете подключить дополнительные, что ускорит работу программы. Курсы расставляем как есть. курсор вернее. Здесь все также оставляем по умолчанию. Единицы измерения. В линейках я ставлю на пиксели так как все-таки веб-дизайне у нас идет измерение с помощью пикселей, а не сантиметров. Если работаете с графическим дизайнером, например, ставите баннеры для наружной рекламы, то оставляете на миллиметры. Текст. Но здесь на самом деле спорный момент. Кто-то говорит, что надо ставить пункты, а кто-то пиксели. По мне разницы особой нету. То есть верстальщики мне никогда не предъявляли претензии, почему я использую пункты или пиксели. У меня стоит пункты. Здесь мы ничего не меняем. Вставляем как есть. Направляющие сетки здесь по желанию вы можете изменить цвет сеток, быстрых сеток. Сейчас я их показывать не буду. Все остальное оставляем как есть. Текст. Внешние модули 3D ничего не меняем. Это для владельцев MAC. С touch bar. Здесь также оставляем все по умолчанию. И нажимаем ОК. Далее, что я делаю, это изменяю. Наши инструменты убираю лишние, которые я не использую в веб-дизайне. Для этого нажимаем на эти три точки правой клавиши мыши и выбираем «Редактировать панели инструментов». Слева у нас показываются те инструменты, которые задействованы в программе. То есть вот при нажатии правой клавиши мыши у нас открываются дополнительные инструменты. Но в веб-дизайне большая часть из них практически не используется, поэтому мы их уберем. К тому же... Если вдруг какие-то инструменты нам, нам нужны будут для обработки фотографий более сложный, мы всегда можем переключить рабочую среду на работу с фотографией. Инструменты у нас также поменяются. Переходим в редактировать панель инструментов. И теперь уберем все лишнее. Первый блок монтажной области и перемещения мы оставляем. Здесь я убираю. Инструмент область, вертикальная строка и горизонтальная строка. Они у меня не используются. Овальная область в принципе тоже редко используется, но я ее оставляю. Иногда бывает нужна. Инструменты выделения лассо, прямолинейное лассо и магнитное лассо я оставляю. Быстрое выделение и волшебная палочка тоже оставляем как есть. Здесь мы убираем кадрирование перспективы. Раскройка у нас используется при оформлении групп ВКонтакте, поэтому я их оставляю. Инструмент пипетка на самом деле я убираю, потому что я запомнил горячую клавишу I. Здесь показывается справа, как горячая клавиша используется при инструменте. На самом деле вы можете убрать вообще все инструменты и пользоваться только горячими клавишами. Все эти инструменты мне не нужны. Мы их переносим в правую область. Далее, инструмент редактирования фотографий точно восстанавливающую кисть я не использую. восстанавливающий кисть тоже не использую. Опять-таки, если мне нужна более детальная обработка фотографий, то я меняю рабочую область. Мне так удобнее. Все это переносим вправо. Инструмент кисть я тоже убираю. Я использую всегда горячую клавишу B. Карандаш, замена цвета и микс кисть тоже не используются. Инструмент штамп время от времени я использую при несложной обработке фотографий. При этом узорный штамп мне не нужен. Архивная кисть и архивная художественная кисть мне тоже нафиг не нужны. Инструмент ластик использую очень редко, в основном использую маску слоя. Можем его тоже убрать. При этом я всегда знаю, что используется горячая клавиша E. Те клавиши, которые вы помните, даже проснувшись с утра, вы можете убирать. Градиент заливка я оставляю, а выбор 3D-материала мы уберем. Хотя заливка тоже спорный момент, я знаю ее горячую клавишу. Далее, инструмент размытия резкость палец. Использую очень редко, опять-таки при обработке фотографии. Можно их с легкостью убрать. Далее, инструменты осветления и затемнения при базовой фотографии обработки фотографий я использую мы их оставляем инструменты пера я тоже использую мы их оставляем как есть но хотят опять-таки перо кривизны перо добавить опорную точку можно было бы убрать но ок инструменты работы с текстом убираем вертикальный текст маску и горизонтальный текст маску Оставлять ли этот инструмент, то по вашему желанию. Легко запоминается, буква Т означает текст. Выделение контура и выделение узла мы убираем. Я использую горячие клавиши. Инструменты фигуры я оставляю всегда. Хоть и знаю горячие клавиши, но мне удобнее переключаться вот здесь, вот, в данном в панели инструментов. Рука всегда используется на нажатии клавиши «Пробел». Сейчас покажу, как она работает. Поворот вида мне также не нужна. Масштаб я использую с помощью колесика мыши. Вот мы отсеяли большую часть инструментов, которые практически не используются. Нажимаем «Готово». Также вы можете сохранить данный набор. Про инструмент «Рука» вы можете нажать просто клавишу «Пробел», у вас появляется рука, и вы можете перемещаться по вашему макету в случае если вы например рисуете какую-то линию и вам нужно переместиться в сторону зажимаем пробел и нажимаем на клавишу, вернее перетягиваем левой клавиши мыши на этом моя базовая настройка Photoshop закрывается, но вы можете пойти дальше и например отредактировать горячие клавиши делается это здесь, рабочая среда и клавиатурное сокращение и меню я уже про этот момент говорил вы можете скрыть те пункты меню, которые вам не нужны. Но в принципе мне они особо не мешают, поэтому я их оставляю. И также под каждую команду задать горячую клавишу. Делается это, делается это не здесь, делается это на вкладке клавиатурные сокращения. И вот здесь вот вправо, справа вы можете задать свою комбинацию, если она вам более удобна. Я, например, использую комбинацию «Преобразовать смарт-объект». Все, нажимаем ОК. OK. На этом моя базовая настройка в программе Flashhop заканчивается. Программа готова к работе. Но опять-таки повторюсь, что это конкретно рабочая среда, которой пользуюсь я, в которой я пришел за долгое время работы в веб-дизайне. На этом урок закончен. Если он вам был полезен, ставьте лайк. Не забудьте, не забудьте подписаться на мой блог ВКонтакте, ссылку я оставлю в описании. Также ставьте колокольчик под видео, чтобы не упускать свежие выпуски. Всем спасибо, пока!